Добрый день, уважаемые участники вебинара. Меня зовут Эмилиш Мухаметов. Я руководитель проекта в компании Polymedia. Пожалуйста, еще раз напишите в общий чат, слышно, видно ли меня. Поставьте плюсики, если все хорошо. Да, я вижу некоторые сообщения по техническим моментам. У кого-то нет ссылок, поэтому... Я попросил технического специалиста помочь. Думаю, в ближайшее время ссылки будут выставлены еще раз. Во-первых, хочу всех поздравить с прошедшим праздником, с Днем Учителя. Хочу пожелать вам неукротимого энтузиазма в преподавании, потому что именно от вас, именно от того, как вы доносите до детей знания, Чему вы хотите, зависит наше будущее, будущее нашей страны. Хочу сказать вам большое спасибо и еще раз с праздником. Теперь давайте перейдем к вебинару. Тема вебинара звучит как «Реализация модели обучения «Один ученик, один компьютер». Я расскажу немножко о самой модели, если кто-то ранее с ней не сталкивался. И в дальнейшем расскажу, как ее можно реализовать на базе, одного из интерактивных планшетов нашей разработки, планшета PolyPET. В своей презентации я использовал материалы некоторых авторов. Хочу сказать им отдельное спасибо. Все материалы приведены здесь. Здесь вы видите краткий план вебинара. Как я уже говорил, мы для начала рассмотрим, в принципе, саму модель обучения «Один ученик, один компьютер». Посмотрим, какие есть современные портативные устройства и как они влияют на реализацию этой модели. Вкратце расскажу про наш планшет и потом подробно остановимся на том, как можно использовать портативные устройства, в реализации модели «Один ученик, один компьютер». Итак, предпосылки появления модели. Во-первых, пространство вокруг нас сильно изменилось, и многие технологии, которые еще вчера нам казались какими-то фантастическими, сказочными, например, интерактивные доски, сегодня ну, в большинстве школ уже не являются какой-то диковинкой. Множество портативных устройств, множество компьютеров окружают современных детей с самого детства. Не зря я здесь привел такого малыша с планшетом. Это, не знаю, к счастью или к сожалению, картинка вполне обыденная. В связи с тем, что развивается такими быстрыми темпами технологии, развиваются и навыки, которые нужны человеку. Теперь мало просто получить знания, нужно уметь их применить в современной жизни. Необходимо уметь ориентироваться в этом огромном информационном пространстве. Необходимо уметь быстро принимать решения, брать на себя ответственность. Все это связано тем или иным образом с развитием технологий. Модель один ученик, один компьютер подразумевает под собой в идеальном своем случае, что у каждого ученика, у каждого обучающегося есть собственное персональное компьютерное устройство. Это могут быть стационарные компьютеры, могут быть ноутбуки, нетбуки, планшеты. И все зависит от того, на базе какого устройства будет принято решение реализовывать модель. Итак, давайте рассмотрим, что же она нам все-таки дает. Первое, что можно отметить, это повышенный интерес в работе учителя и ученика. Некоторые ученики на данный момент не совсем заинтересованы в том, чтобы читать книжки в том привычном виде, в котором мы все с вами привыкли. То есть обычные учебники. Портативное же устройство с его интерактивностью привлечет... Больший интерес позволит вовлечь ученика непосредственно в освоение нового материала. Также немаловажно, какие хотят родители, чтобы ребенок был информационно развит. Ну и, наверное, вы все знаете, что федеральный государственный образовательный стандарт также этого требует. Навыки самоконтроля и ответственности учеников. Это касается многих аспектов работы с портативными устройствами, начиная от того, что от ученика требуется некоторая выдержка, чтобы не начать, грубо говоря, играть во время урока, а заниматься именно тем, что от него хочет учитель. Ну и заканчивать такими элементарными вещами, как вовремя зарядить свое устройство, не потерять, не сломать его, да, извините, я прервусь, вижу, что у многих подвисает связь из-за видео. Я, наверное, отключу видеотрансляцию, чтобы было да. Надеюсь, это поможет уменьшить трафик. Давайте вернемся. Умение применять знания на практике. Это то, о чем я говорил в самом начале. То есть теперь ученик, получив знания от учителя, получив знания из учебника, может сразу с помощью специальных приложений или с помощью интернета, с помощью какой-то проектной работы применить их на практике и сразу же показать свой результат учителю. Развитие способностей командной работы, ну, наверное, портативное устройство – позволяют это реализовать легко, как никогда, так как объединенные в небольшую локальную сеть устройства и приложения позволяют вместе создавать проекты, вместе работать над ними, при этом независимо от того, находится ли ученик в классе со всеми остальными, или, возможно, он находится дома в каком-то удаленном городе в малокомплектной школе. Еще раз хотелось бы остановиться на том, насколько важно применять полученные знания на практике. Здесь приведены результаты тестирования ПИЗа за 2009 год. И, как вы видите, Россия находится, к сожалению, далеко не в лидирующих позициях по этому тестированию, что говорит о том, что, несмотря на высокий Уровень теоретических знаний наших школьников, к сожалению, до сих пор они не всегда могут применить их на практике. Также справа приведен график, на котором видно, насколько уровень компьютеризации школ в стране, то есть количество компьютеров, количество школьников на один компьютер влияет на результаты ПИЗА. Мы на графике видим, что напрямую зависит это одно от другого. Видим, что чем больше компьютеров в классе, чем больше компьютеров в школе, тем выше результат, ну, конкретно по данному тестированию, то есть, тем выше способность учеников быстро и качественно решать практические задачи. Итак, давайте остановимся на вариантах реализации модели «Один ученик, один компьютер». Вариантов может быть несколько. Первый, самый простой и наименее затратный, это когда компьютеры только в компьютерном классе. Такой вариант э, реализован в большинстве российских школ, но, честно говоря, я не совсем согласен с тем, что это можно назвать один ученик, один компьютер. Так как э, при такой реализации дети, обучающиеся, работают с компьютером в основном только на уроках информатики и изучают дисциплину, именно связанную с изучением компьютера. Модель один ученик-один-компьютер подразумевает несколько иное. В ней портативное устройство должно служить инструментом получения знаний, но никак не объектом изучения. Поэтому, когда компьютеры доступны ребенку только в классе, является наименее приемлемым. Только в учебном классе. Здесь говорится о том, что компьютеры помимо кабинетов информатики, школьникам доступны также и в профильных кабинетах. Например, в кабинете физики, кабинете химии. И вот тогда они уже используются именно как инструмент. Этот вариант правильный поскольку позволяет отвлечься от изучения самого компьютера и позволяет почувствовать большую часть тех преимуществ, которые дает использование портативных устройств. Вариант «Только в школе» имелось в виду, что компьютеры есть не просто в учебных классах, они есть в любом классе, и у каждого ученика есть свой персональный компьютер. Но есть одно ограничение – что ученик не может забрать его домой. То есть он активно применяет его в классе, выполняет задания учителя, заранее подготовленные, учитель может их проверять, но домашнее задание ребенок по-прежнему выполняет, вынужден выполнять в каком-то классическом виде. Ну и самый сложно воплотимый, к сожалению, в реальную жизнь – Вариант «Всегда и везде», как я его назвал. Это значит, что у каждого обучающегося есть личное персональное устройство. Он с этим устройством приходит в школу, занимается с помощью него там и уносит его домой, что позволяет ему в полной мере ощутить все прелести, все плюсы этой модели. И позволяет использовать его не только как, инструмент обучения, но и как инструмент повседневной жизни. Да, одну секунду, я посмотрю, появились какие-то вопросы. А, да, это вопросы технического характера. Итак, как я и сказал, оптимальный вариант реализации модели это когда у каждого обучающегося есть свое персональное устройство. И у учителя, естественно, тоже есть персональное устройство, будь это планшет, ноутбук, нетбук, неважно. Все эти устройства должны быть соединены в беспроводную сеть. Именно это позволит осуществить все, что может быть доступно с помощью этой модели. Лишенные проводов эти устройства повышают мобильность и ученика и учителя. Ну и вообще наличие сети помогает легко моментально организовать какую-то коллективную работу, коллективную, коллективное выполнение заданий и проектов. Также в эту модель может быть включено какое-то центральное средство отображения информации, будь это интерактивная доска, интерактивный дисплей, проектор, неважно. Это также органично впишется в модель и только обогатит ее функционал. Итак, в последнее время на рынке, я имею в виду массовый рынок электроники, появилось огромное количество портативных устройств. Смартфоны, нетбуки, планшеты. В частности, планшеты за последние, наверное, 2-3 года упали в цене, ну, не побоюсь соврать, не менее чем в два раза. Именно вот эта повсеместная их доступность, и наличие планшетов во многих семьях российских влияют на уровень информационной грамотности детей. И довольно часто происходит так, что ребенок имеет больше навыков работы с электронным устройством, чем учитель. И уже учителю иногда приходится чему-то обучаться у своих школьников, у своих детей. Но все это происходит довольно быстро и легко. Простота использования планшетов, думаю, не стоит на ней подробно останавливаться. Интерфейс зачастую понятен, и человек, не имевший ранее опыта, буквально через несколько дней начинает активно пользоваться устройством. Я беру пример своей мамы, которая за лирическое отступление прошу прощения которая даже микроволновую печь просила купить ей э, с обычными аналоговыми тумблерами я решился подарить ей после планшет и теперь она ну, не выпускает его из рук так что основываясь на опыте моей мамы могу сказать, что абсолютно любой может освоить его буквально за несколько дней ну и большой выбор программного обеспечения как Развлекательного, так именно обучающего, позволяет э, серьезно задуматься о том, чтобы применять планшеты не только в развлекательных целях, но и в образовательных. Перед тем, как перейти э, к рассказу о нашем планшете и о том, как реализуется модель «Один ученик, один компьютер» на его основе, Позвольте мне вкратце представить компанию, в которой я работаю, чтобы вы могли понять, что мы не просто коммерческая компания, а коммерческая компания, которая давно и плотно работает с системой образования и старается принимать активное участие в жизни педагогов России. Компания Polymedia – это компания широкого профиля, это системный интегратор, у которой есть проекты самых разных областях нашей жизни, но очень большую долю в работе компании занимает работа с образованием, оснащение классов, методическая поддержка. В частности, компания была первой компанией, которая привезла интерактивную доску в Россию. Именно с Polymedia началось их активное распространение. Мы ежегодно проводим учительскую конференцию, возможно, кто-то на ней присутствовал, кому-то довелось присутствовать. На этой конференции обсуждаются вопросы современных подходов к образованию, использование интерактивных устройств и применению новых методик. Нашими силами создана социальная сеть, можно ее так назвать для педагогов, AdCommunity. Сейчас у нас зарегистрировано уже больше 16 тысяч пользователей, это в подавляющем своем большинстве преподаватели. Преподаватели в AdCommunity могут делиться опытом, просто общаться, делиться какими-то наработками, уроками для интерактивных досок и прочим-прочим. Чуть позже я расскажу подробнее об Ad комьюнити в конце своего повествования. Также у нас есть свой учебный центр, у которого есть лицензия на осуществление образовательной деятельности – мы читаем вебинары, много у нас вебинаров бесплатных, которые помогают легко перейти к использованию нового оборудования в школе. Об этом я также более подробно остановлюсь. Итак, наш интерактивный планшет, он называется PolyPAD, представляет собой готовое комплексное решение. Это довольно современный современный технический планшет. У него четырехъядерный процессор и много других хороших характеристик, на которых я не буду останавливаться, только потому, что это не главное в образовательном инструменте. Главное в образовательном инструменте это его начинка. Итак, о начинке. В планшете уже с самого начала установлено много специального программного обеспечения, которое позволяет превратить его в готовый инструмент. Главной частью являются, наверное, два модуля. Это система управления классом и платформа для электронных учебников. Обо всем этом я чуть более подробно, подробно потом расскажу. Помимо этих двух модулей у нас есть оборуд... программное обеспечение для работы с лабораторным оборудованием, для проведения лабораторных работ. Программы для тестирование школьников для того чтобы мгновенно получать данные о том как хорошо дети усвоили новый материал обеспечение для подготовки к государственной итоговой аттестации в девятых и 11 классах ну и естественно весь функционал планшета который мы привыкли видеть в обычных устройствах например доступ к интернет-ресурсам все это есть Итак, становимся на электронных учебниках. В планшете Polypad по умолчанию, установлена, по умолчанию значит, в базовой комплектации установлена платформа для электронных учебников от компании Lanit. Это российская компания. Платформа дает доступ ко всем учебникам из федерального перечня, то есть позволяет с ними работать. Естественно, что все федеральные, весь федеральный перечень не закачан на планшеты, не приобретен, а школа или ученик приобретает только то, что ему нужно. Также есть возможность установить платформу Азбука. Кто-то о ней слышал, кто-то уже с ней работал. Платформа довольно популярная, также доступен весь федеральный перечень учебников. И если у школы есть пожелание продолжать или начать работать именно с платформой «Азбука», мы также можем помочь в этом. Реализованы все функции электронных учебников в соответствии с рекомендациями Федерального института развития образования. Подробно я потом расскажу об этих рекомендациях и о том, как они реализованы. Итак. Какие особенности современных электронных учебников я смог выделить и как они реализованы в этих платформах? Я буду рассказывать, чтобы не перегружать информацию, буду рассказывать на примере платформы от компании «Ланит», которая установлена в планшете. Одна из главных особенностей – это неограниченный объем информации. То есть, если в обычной жизни ученик носит с собой в портфеле один учебник по литературе или один учебник по русскому языку. Благодаря портативным устройствам он может иметь несколько учебников, и это никак не отразится на его загруженности. Также это может быть полезно педагогу, если хочется взять пример из какой-то другой программы, из другого учебника. Доступ к веб-ресурсам – как я уже отметил ранее, учебник перестает быть единственным источником информации. Наверное, это не так уж плохо, это даже хорошо, так как информация меняется постоянно, а, а печатные учебники, к сожалению, не успевают так быстро обновляться, и порой между обновлениями версий учебников проходит несколько лет. Доступ же к веб-ресурсам позволяет обучающимся, ну и учителю, соответственно, в живом режиме, в режиме реального времени, отслеживать изменения, готовиться к урокам, выполнять задания, используя интернет. Ну, вот даже самый простой пример. Запрос в Google "биография Пушкина» выдает более 844 тысяч результатов. Придя же в библиотеку, ну, я не знаю, как оценить, но, наверное, Сто разных книг может взять ученик по биографии Пушкина. Наличие удобной и эффективной системы навигации. Это одна из главных особенностей электронных учебников. То есть их содержание полностью соответствует бумажным версиям, к которым мы привыкли. Но, как вы слышали с 1 января 2015 года, все учебники из федерального перечня должны будут иметь электронную версию. И разработчики электронных учебников, разработчики платформ для работы с ними стараются сделать так, чтобы использование электронного материала было максимально привычно нам, тем, кто привык работать с бумажными книгами. И вот наличие удобной системы навигации является преимуществом, которого нет в обычных бумажных учебниках. То есть в любой момент мы можем открыть содержание и одним кликом перейти в любой параграф, в, в любой раздел учебника, нам не придется листать этот учебник в поисках нужного материала. Мы можем всегда выполнить поисковый запрос, то есть просто в строке поиска вбить нужную нам фразу, и учебник автоматически откроется в том месте, где объясняется необходимый нам материал. Возможность тестирования с автоматической проверкой. В платформах встроены специальные модули для проведения мгновенного тестирования. Давайте поясню, как это реализовано. В учебниках учитель может использовать материалы, которые уже есть, а может добавлять какие-то слои. Это делается все довольно легко. То есть после объяснения какой-то части Параграф о какой-то части новой темы. Ученики нажатием на один значок запускают тестирование. Буквально 2-3 вопроса, чтобы учитель мог понять, насколько хорошо они поняли новый материал. И буквально проходит пару минут, и учитель видит полный список правильных и неправильных ответов от всех учеников в своем классе. Что позволяет ему либо еще раз повторить только что пройденную тему, еще раз объяснить ее детям, либо, поняв, что все хорошо, перейти к дальнейшему изучению материала. Также у всех учеников и у всех учителей есть возможность, наверное, это мечта многих учеников, безнаказанно рисовать учебники и делать пометки. В любой момент ученик или учитель может выделить важный кусок, материала, чтобы потом обратить на него внимание, Все внимание при дальнейшем обучении, изучении. Либо может добавить закладку, добавить текстовую пометку, что нужно еще раз проверить какой-то кусок объясняемого материала. Все заметки, сделанные учениками, автоматически в дальнейшем подгружаются на сервер, и учитель может их увидеть. То есть Заметка, сделанная Машей, не будет там доступна Насте, но зато учитель увидит, что именно написала Маша, что ей было непонятно. Возможно, стоит индивидуально объяснить Маше, какие у нее были вопросы. Так, Ну и мобильность ученика. Думаю, здесь не стоит долго рассказывать. Все мы видим, какие ужасно огромные портфели у нынешних школьников. Особенно больно смотреть на младших школьников, которые несут портфель, портфель размером больше, чем они сами. Конечно же, портативные устройства помогут избавиться от этой никому не нужной физической нагрузки на учеников. Допустим, платформа LANIP позволяет работать обучающемуся с учебником не только в школе, но и дома. То есть даже в том варианте, когда планшет не забирается домой, обучающийся в школе с ним работает, с учебником работает на планшете, а потом приходя домой включает свой обычный домашний компьютер, заходит в браузер, вводит свое имя и пароль, и учебник становится доступен ему дома. Причем со всеми теми пометками, которые он сделал в классе, со всеми материалами, которые добавлял учитель, опросами, тестами и прочим. Я думаю, что это очень удобно. И, как я уже говорил, не вынуждает носить туда-сюда огромные бумажные учебники. Высокая фрагментарность материала параграфов. Здесь я имел в виду то, что материал учебники разделен не только по параграфам, но и, скажем так, по частям этого параграфа, и содержание также содержит ссылки на эти части. Вот здесь на изображении вы видите пример из учебника Боссовой Людмилы Леонидовны по информатике для пятого класса, и видите, как подробно разбит каждый параграф. То есть, если нам нужно изучить про клавиатуру какой-то материал, мы можем довольно быстро к нему перейти. Ну и, как я говорил, ученик может не только иметь несколько учебников по русскому языку и литературе. В планшете с собой он, в принципе, имеет весь набор учебников, который нужен ему в конкретный год обучения. То есть география, естествознание, биология, все-все это имеется вместе. И с помощью этого можно грамотно выстраивать межпредметные связи. только есть при изучении какой-то темы по географии преподаватель может легко делать отсылку к сходному материалу в биологии либо в другой науке. Это позволяет обогатить изложение какого-то материала. О том, как интегрируются электронные учебники в информационно-образовательную среду. Этот термин звучит в последнее время все чаще, упоминается и во ВГОСе, и в разговорах преподавателей, и на конференциях. Все говорят о том, что в школе, в классе должна быть создана единая информационно-образовательная среда, но не всегда люди понимают, что под этим термином скрывается. Насколько я это понимаю, это тоже довольно широкий термин, который представляет из себя совокупность аппаратного и программного обеспечения, которое позволяет легко внедрять современные технологии и контент в процесс обучения. То есть легко добавлять и извлекать его оттуда. И вот как раз электронные учебники являются неотъемлемой частью этой информационно-образовательной среды. Итак, учитель в целях эффективности учебного процесса, для того, чтобы грамотно контролировать процесс изложения своего материала, грамотно контролировать то, как ученики, обучающиеся его усваивают, должен иметь некоторые возможности. Первое – это ограничение доступа обучающихся к дополнительным материалам электронного учебника, или в нашем варианте к дополнительным функциям планшета также. Это легко реализуется в планшете Polypad, допустим, с помощью системы управления классом. Она позволяет преподавателю ограничивать доступ ученика к каким-то приложениям, к каким-то материалам в интернете, если этого не сделано на уровне школы. Буквально все это делается одним нажатием и не требует долгого изучения. Доступ к статистической информации по результатам обучения. Как я уже говорил, прямо в процессе объяснения нового материала учитель может запускать тестирование. И потом наглядно отобразить результаты прохождения тестирования и для себя, и для ученика, если он этого попросит. Потому что для ребенка в школе является важным увидеть то, насколько хорошо он выполнил задание и то, насколько он хорошо это сделал относительно других. Во всяком случае, мне, когда я учился в школе, всегда это было интересно. Думаю, ничего не изменилось и в данный момент. Интеграция электронного учебника и электронного дневника. В планшете это может быть реализовано несколькими способами. Это может быть реализовано разработчиками платформы для электронных учебников. В частности, платформа Азбука, сейчас работает над интеграцией с платформой «Дневник.ру». И ребенок, получая задание, которое записано в дневник РУ, одним кликом сможет перейти на нужную страницу учебника, в нужный параграф и сразу приступить к выполнению задания. Также у нас на планшете стоит приложение компании «Элжур». Те, кто пользуется электронным дневником «Элжур», смогут видеть домашние задания, видеть свои оценки, видеть расписание, что, в общем-то, тоже является довольно удобной функцией. Индивидуальная поддержка каждого обучающегося. Она может быть осуществлена как с помощью функционала заметок, о которых я говорил, о том, что ученик, оставив заметку, передает эту информацию учителю, и учитель может поработать с этим. Так и с помощью других функций, например, в системе управления классом реализован Чат между учителем и учеником. Что важно не между учениками, чтобы они во время урока, скажем так, болтали о насущных делах, а именно между учителем и учеником. Это позволит, не отвлекая весь остальной класс от выполнения какого-то задания, дать тем, кто идет вперед, а такие ученики зачастую есть, какое-то новое задание. прям в чате просто отправить номер упражнения, передать файл. Думаю, что это будет пользоваться большой популярностью. Ну и организация сетевого взаимодействия учителя с учениками объединяет практически все функции, о которых я сейчас рассказал. Все это делается через локальную сеть, через сеть интернет. Это также становится неотъемлемой частью процесса обучения, если мы говорим о модели образования «один ученик, один компьютер». Итак, функциональная структура электронного учебника состоит из двух частей. Я, как уже говорил, расскажу на примере платформы Ланит. Учебник состоит в обязательном порядке из авторского материала, то есть того материала, который создал автор учебника, который был одобрен Министерством образования, и этот материал мы просто не можем не включать в учебник. Но также... Очень часто бывает так, что учитель хочет обогатить учебник, обогатить его какими-то своими заметками, дополнительными э, заданиями, мультимедийными элементами, то есть картинками, видеофайлами. И как раз платформа LANIC позволяет это сделать. Там разработан специальный модуль учителя, который позволяет, взяв за основу определенный учебник, Дополнить его своим материалом. Можно добавить, как я говорил, картинки, текст, заметки, что угодно. И это не нарушит никаких авторских прав, потому что данный учебник останется только на сервере школы. То есть учебник Людмилы Леонидовны по информатике, исправленный Светланой Ивановной из школы номер 4, он не уйдет во всемирную сеть, и никто не подумает, что это Людмила Леонидовна, так и вот. Это останется только в рамках этой школы, и этим смогут пользоваться только ученики и учителя этой школы. Также с помощью этого модуля можно не только дорабатывать учебники общепризнанных авторов, но и создавать свои. Вот здесь на картинке, если вы видите, я буквально за две минуты, подготавливаясь к вебинару, создал электронный учебник на базе обычной рекламной листовки. Она была в формате PDF. Этот файл импортируется в модуль и буквально за 2 минуты автоматически создается. Впоследствии его можно уже обогатить дополнительными картинками, тестами, ссылками в интернет, там, ссылками на ролики в YouTube, всем, чем захочется. Все это бесплатно и делается очень легко. Итак, помимо общепризнанных рекомендаций, есть еще рекомендации, касающиеся определенных предметов. В частности, по предметам естественно-научного цикла для электронных учебников есть следующие рекомендации. Дублировать описание изучаемых процессов и явление видео, аудио, анимацией и моделями. Как я уже говорил, в электронных учебниках это и есть. есть ролики, есть картинки, есть анимация, все это есть. Но также для формирования предметных компетенций рекомендуется включить в состав электронного учебника интерактивные лабораторные работы. К сожалению, на данный момент технология развития платформ электронных учебников еще не достигла такого уровня, чтобы проводить лабораторные работы, скажем, по химии или физике. Поэтому мы включили в состав планшета специальное программное обеспечение, которое позволяет проводить эксперименты с применением лабораторного оборудования Паска. Я думаю, кто-то из вас уже слышал об этом оборудовании. Давайте вкратце расскажу о нем. Паска это зарубежная компания, работающая уже более 50 лет. Всю свою историю она работала именно над датчиками для проведения лабораторных работ и экспериментов. Ну, такая долгая работа не могла позитивно не сказаться на качестве. Это очень высококачественное оборудование, позволяющее измерять изменения каких-либо показателей с точностью там, до десятых, до сотых долей. Вот. Планшеты Polypad полностью совместимы со всеми датчиками, Датчик подсо... может подсоединяться как по проводу, то есть через USB, так и по беспроводным протоколам по Bluetooth. Есть беспроводной специальный интерфейс для датчиков. Использование всего этого позволяет, мгновенно, не отрываясь от электронного учебника, перейти к практическому изучению. Как уже говорилось в начале вебинара, в данный момент наши результаты, ПИЗа и прочих подобных тестирований нужно улучшать. И э, вот такое практическое изучение материала, думаю, скажется положительно на дальнейшем прохождении тестирования. Э, методистами нашей компании и ведущими методистами России было адаптировано 56 лабораторных сценариев э, работ по химии, физике, биологии, географии и по некоторым элементам начальной школы эти лабораторные работы позволяют даже если вы раньше не имели опыта общения с паска с планшетами позволяют быстро буквально за пять минут перейти непосредственно к эксперименту в лабораторной работе раскрывается теоретическое обоснование эксперимента раскрываются практические шаги которые необходимо выполнить и э, перечисляется набор устройств и датчиков, которые необходимы для проведения этого эксперимента. В дальнейшем в интерактивном э, режиме строятся графики, э, видно все изменения показателей, которые ученик может оценить и сделать вывод. То есть в начале лабораторной работы ставится какая-то гипотеза, потом проводится эксперимент, и по завершению измерений обучающийся пишет, подтвердилась его гипотеза или нет, ну и, соответственно, почему. Система управления классом, я уже немного останавливался на ней, сейчас расскажу чуть более подробно. Вот вы на фотографии видите детишек, которые работают с планшетом, учителя, который стоит с планшетом. Они все объединены в единый класс с помощью беспроводной сети. У учителя есть определенные функции, которые помогают функции на планшете, я имею в виду, которые помогают контролировать работу учеников. Первая функция, но я думаю, она наиболее применимая и наиболее простая, это трансляция экрана учителя на планшеты учеников, ну или на дисплей, там, на интерактивную доску, если она есть в классе. То есть учитель больше не привязан к своему месту за столом, как это было в случае с ноутбуками и стационарными компьютерами. Теперь, взяв в руку планшет, преподаватель спокойно может ходить по классу, подходить к ученикам и в то же время в режиме реального времени показывать то, что происходит у него на планшете. Но ну, а на планшете может быть презентации, могут быть какие-то анимационные элементы, которые позволят больше и больше увлечь учеников в процесс изучения нового материала. Следующая функция – это наблюдение и контроль планшетов. На планшете учителя отображается ну, в виде маленьких экранчиков учеников то, что в это время происходит у каждого ученика на экране. То есть, если ученик решит поиграть в игрушку, учитель это сразу увидит. И более того, не просто увидит и подойдет, там, сделает замечание, а просто одним нажатием выключит ненужное приложение. Это очень удобно и очень помогает вернуть внимание школьника назад, к изучению материала. Взаимодействовать с центральным инструментом отображения, интерактивным дисплеем. То есть, картинку... Со своего планшета учитель может показывать и на центральный дисплей, что хорошо, когда нужно показать какой-то подробный материал с маленькими деталями, чтобы не напрягать зрение учеников, чтобы они могли рассмотреть его на центральном большом дисплее. Также можно проводить тестирование, интерактивные викторины, как с детьми, у которых есть планшеты, так и с тем-то, кого вызвали к доске. Также можно Устроить тестирование того, кто стоит у доски, и это, в общем-то, эквивалентно тому классическому опросу, который сейчас существует в школах. Что же может ученик со своего планшета? Он может участвовать в коллективной работе, то есть учитель может сформировать некоторые небольшие группы для работы над одним проектом, и ученики через локальную сеть также не вставая со своих мест, могут объединяться в эти группы. Может выполнять тестовые задания и моментально получать обратную связь от учителя. То есть тест проверяется автоматически, и учитель может показать ученику, как он выполнил этот тест, над чем стоит поработать, какой материал повторно изучить. Обмениваться файлами с учителем. Ну, это банальная раздача заданий. Если раньше учителю в лучшем случае приходилось подходить к доске и писать номера упражнений, или записывать условия задачи, а в худшем случае ходить по классу и раздавать листочки, то теперь достаточно просто нажатием кнопки «Разослать файлы с заданиями ученикам», а потом, после того, как выйдет время на выполнение задания, также нажатием одной кнопки собрать эти работы. Я думаю, что это сильно упростит жизнь преподавателю. Ну и обмениваться личными текстовыми сообщениями с учителем, как я уже говорил. Теперь можно не нарушать тишину в классе а, или там задать вопрос, который по тем или иным причинам ученик стесняется задать вслух, что он не понял какой-то материал, что ему нужно рассказать что-то поподробнее. Он в смысле ученик, теперь может задать его в личном чате с учителем и получить свой ответ, не тревожа остальных своих одноклассников. Интеграция с электронными дневниками, о которых я говорил. Вот приведен скриншот приложения «Eljour», то есть примерно так выглядит приложение на нашем планшете. В таком виде можно увидеть свои оценки, есть отдельная вкладка «Расписание», есть отдельная вкладка для домашних заданий. Тоже все очень легко и просто. Но и так как «Алжур» не самая популярная система электронных дневников в России, со всеми остальными электронными дневниками пока можно работать через браузер. То есть так, как мы привыкли делать это с обычных компьютеров. Наверное, на этом... По основной части вебинара все. Я сейчас еще немножко, как и обещал, расскажу про нашу социальную сеть учителей, а потом отвечу на все вопросы, которые возникают у вас. Единственная просьба, если это вас не затруднит, вопросы оставляйте в во вкладке «Вопросы». У вас вот справа, в правой нижней части экрана, есть специальная вкладка «Вопросы». Мне будет проще их найти в общем списке. Итак, это комьюнити. Это интернет-портал для учителей, созданный компанией Полимедиа. Как я уже говорил, у нас довольно много активных пользователей. Есть система поощрения пользователей. То есть преподаватели за свою активность на портале получают баллы, которые повышают их скажем так, звание на портале. Такая социальная составляющая. Коллеги могут видеть опытность того, кто им дает совет. Ну и, думаю, лучше с этим поработать и увидеть, чем просто так рассказывать. База обучающих материалов на портале огромная. Она содержит готовые интерактивные уроки для интерактивных досок, интерактивных дисплеев от самых разных производителей. Там вы можете делиться с коллегами этими наработками, обмениваться, общаться, обсуждать, давать какие-то рекомендации. Также на портале проводятся обучающие вебинары. Вебинары бывают как платные, так и бесплатные. Довольно много бесплатных вебинаров по работе с интерактивным оборудованием и по новым подходам к методике обучения. В частности, вот мой сегодняшний вебинар будет еще раз перезаписан, и если вдруг в дальнейшем вы захотите что-то услышать еще раз, вы всегда сможете это сделать на портале AdCommunity. Как я уже говорил, можно ознакомиться с работами своих коллег, можно делиться опытом, для этого есть как личные сообщения, так и форумы по определенным темам, есть форумы специальные по какому-то виду оборудования, есть форумы по специальным методикам в образовании. Вы можете всегда создать необходимый вам форум и получить отзывы от своих коллег. Ну и также довольно часто проводятся сетевые профессиональные конкурсы, где вам необходимо поработать над какой-то идеей, создать интерактивный урок. Естественно, конкурсы с призами, конкурсы интересные. Также можете подробнее узнать об этом на комьюнити.ру. Ну и, как я уже говорил, есть бесплатные вебинары. Вот я подготовил расписание ближайших бесплатных вебинаров на октябрь. Видите, они проводятся два раза в день, чтобы вам было удобнее, если у вас вдруг урок в этот день. Вот это тема ближайших вебинаров. В дальнейшем После сегодняшнего вебинара я разошлю вам презентацию. Вы Сможете увидеть весь этот список еще раз, ну и просто зайти на это комьюнити, зарегистрироваться. Регистрация, правда, займет у вас там больше пяти минут. Сможете поучаствовать в вебинарах, ну и вообще оценить прелести. Как я считаю, там есть только прелести этого образовательного портала. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что вебинар был хоть немножко полезен. С радостью отвечу на ваши вопросы, как сейчас, так и в любое время. Вот здесь все мои контакты, электронная почта, мой аккаунт на AdCommunity, также в социальной сети LinkedIn. Буду рад всегда с вами пообщаться. Так как я все свое рабочее и зачастую нерабочее время занимаюсь созданием образовательных продуктов, мне очень важно, важно ваше мнение как профессионалов. Потому что если я не буду получать обратной связи, боюсь, продукты не получатся такими хорошими, как хотелось бы. Давайте я перейду к списку вопросов. Постараюсь ответить на некоторую часть из них. На все остальные, если не хватит времени, которого осталось 10 минут, я с удовольствием отвечу по почте или на это комьюнити. Так. Я вижу здесь небольшое обсуждение про то, как влияет это все на здоровье школьников, на их зрение. Вообще, конечно же, никто не говорит о том, что нужно весь урок работать с планшетом или весь урок работать с дисплеем. Существуют нормы, нормативы. По планшетам пока нет, но по работе с интерактивными дисплеями есть нормы Sampin, в которых говорится, не хочу соврать, но что, по-моему, нельзя работать более 20 минут в час с дисплеем. Поэтому, естественно, рабочие тетради и простые тетради никто не отменял. Ни для кого не секрет, что, допустим, работать над каллиграфией младших школьников ну, с планшетом будет неудобно. И не говорится о том, что нужно отказаться от простых прописей. Их обязательно нужно оставить, потому что такие базовые навыки, как письмо, всегда должны быть у каждого человека. Ну и есть уже некоторые школы в России, которые полностью перешли на использование планшетов. В частности, это один из лицеев Ешкорале. йошкар -Але. Они закупили оборудование, они вот используют планшеты чуть больше года. И перед началом, перед началом использования собрали данные о здоровье школьников, о качестве их зрения. И сейчас, спустя год, обещают еще раз провести исследование и показать статистику. Если у меня появится такая статистика по тому, насколько изменилось или не изменилось зрение у тех школьников за год, я, конечно же, с вами с удовольствием ей. Поделюсь. Так, давайте посмотрим еще вопросы. Так, так, так. Я смотрю, тут а, развернулось большое обсуждение, немножко сложно найти вопросы. Да, вот я вижу один из последних вопросов. Можно ли где-то скачать электронные учебники? Вместе со своей презентацией давайте я пришлю вам ссылку на интернет-портал компании Ланит, там, где в свободном доступе представлена платформа Ланит. Вы там сможете зарегистрироваться, и там есть возможность каждый учебник Посмотреть, как они это называют одним глазком. То есть получить 10% от любого учебника, не платив никаких денег. Соответственно, вы сможете увидеть электронные учебники, их функционал. Не пугайтесь, на сайте вы не увидите всего федерального перечня. Но могу вам с уверенностью сказать, что любой учебник из федерального перечня, который нужен будет в школе, будет выдан по запросу. Просто еще не успели разместить Весь перечень на сайте. Вот, вижу вопрос, как синхронизировать все планшеты на уроке. Как я уже сегодня рассказывал, на планшетах установлена система управления классом. Еще раз немножко остановлюсь поподробнее. То есть у учителя есть центральный модуль этой системы, так скажем, сервер, кто знаком с терминологией компьютера а ученики подключаются к этому серверу просто как пользователи. И То есть учитель объединяет всех учеников в одну сеть и может делить их на группы в дальнейшем. Также сейчас в нашей компании у нас есть собственный центр разработки, где мы разрабатываем программное обеспечение. В нашей компании ведется разработка специального инструмента, чтобы помимо вот этого богатого функционала системы управления классом, учитель мог просто одним нажатием на кнопку оставить доступными на планшете только учебные инструменты. То есть, если там ребенок успел в перемену выйти в интернет и установить себе Angry Birds, игру какую-нибудь другую, то учитель просто во время урока нажмет на кнопку, и игра будет недоступна. Урок закончится, можно будет играть. Так. да вот э, вижу вопрос э, нужно ли покупать сами учебники да учебники покупать нужно платформа ланит э, в частности она бесплатная но учебники докупаются цена одного учебника сопоставима с ценой э, его бумажной копии но объяснить это довольно легко Издательства – это те же организации, в них работают простые люди, которым тоже нужно платить зарплату, Издательство нужно зарабатывать. И, соответственно, если бы учебники раздавались бесплатно, то это было бы неинтересно издательству. Поэтому за учебники платить надо, но, как я уже и говорил, цена на один учебник для одного ученика сопоставима с его бумажной копией. Поэтому экономической, экономической какой-то разницы большой нет. Так, вот вижу вопрос о методических материалах Паска Методические материалы Паска будут вам доступны, если вы зайдете на наш сайт tedcommunity.ru, о котором я сегодня рассказывал зарегистрируйтесь и сможете получить эти методические материалы 56 адаптированных работ также сейчас ведется работа не просто на адаптации лабораторных работ а на разработке именно методических рекомендаций для учителя то есть о том не только о том как применить конкретный датчик в конкретной лабораторной работе но и вообще как методически правильно включить это в преподавании в методологию преподавания когда эти материалы будут готовы конечно же мы также поделимся с вами ими на портале от комьюнити вот вижу вопрос по стоимости оборудования для кабинета иностранного языка на 15 16 человек но тут конечно же зависит от того как вы хотите закупить планшет. То есть, есть же разные варианты. Можно купить каждому ученику, можно купить по одному за парту, можно купить только учителю. Я могу назвать... цену планшета, она составляет 11 990, 11 990 рублей. И, соответственно, цена на класс будет зависеть от того, сколько планшетов вы захотите приобрести. Все программное обеспечение, о котором я говорил сегодня, о котором я рассказывал, оно уже все установлено. То есть никаких дополнительных денег за него платить не нужно. Вы покупаете не просто планшет, а уже готовое комплексное устройство. Так, вот вижу, как обеспечивается на планшетах информационная безопасность. Я так понимаю... Если я правильно понял вопрос от Светланы Хорошовой, как происходит фильтрация трафика из интернета? Если да, то, насколько я знаю, фильтрация трафика лежит на стороне сервера школы. То есть она происходит не на самих устройствах, она происходит там, где в школу заходит интернет. То есть... Фильтрация негативных сайтов отбрасывается именно на уровне интернета, на уровне школы, этим обычно занимаются системные администраторы. Но также есть возможность тонкой подстройки, вот с помощью системы управления классом ну, преподаватель может ввести список сайтов, на которые школьник просто не сможет зайти со своего планшета, независимо там, от браузера, который он будет использовать. Просто создается такой черный список, причем не только сайтов можно внести в черный список какие-то приложения, и обучающийся не сможет ни зайти в это приложение, ни открыть какой-то нежелательный сайт. Вот, коллеги, еще раз благодарю вас всех за уделенное мне время, за ваше внимание. Надеюсь на плодотворное общение после вебинара. К сожалению, время подошло к концу. И я вынужден с вами попрощаться, как и обещал.